В лица вглядываясь прохожих, Тех ищу, с кем стали родными. Не сгубила б дни серых схожесть Драгоценное твое имя. Нам бы в юность, что мчалась пулей, Где свободны от уз желания, Где хребты перед нами гнули Невозможность и расстояние, не умолкла бы, затаившись, наших хлю крылатое эхо. Мы, судьбою в судьбе случившись, На край света могли б уехать. Но затертое сердцем, если, Множит боль на тоску поныне. Что еще остается невесте? как молитву «Шептать Твое имя».